Всем привет! Ходя и не Илон Маск, но сегодня обещаю вам полет и успешное приземление в мире IT News. Сегодня в выпуске. Почти как у Intel, но все-таки лучше. новые SSD на рынке накопителей. Система отслеживания собачьих каках. Urban Air Mobility – это круче, чем Jetpack. А также новый умный рюкзак Huawei. Компания Radeon показала процессорный разъем AMD LGA1718AM5. Данный разъем очень похож на LGA1700 для процессоров Alder Lake, разве что система крепления развернута на 180 градусов. Однако в iM5 есть один принципиальный момент, за счет которого продуманная система будет надежнее фиксировать сам процессор и охладитель. Разница с Alderlike в том, что к жесткой тыльной панели крепится не только сам кулер, но и механизм фиксации процессора при помощи четырех дополнительных винтов. Это обеспечивает выравнивание охладительного кулера не только относительно тыльной панели, но и относительно самого процессора, а действующие силы распределяются не по 4, а по 8 точкам крепления. В итоге охладитель будет более равномерно прижиматься к процессору, а это значит, что охлаждение тоже будет более равномерно. Предназначенный процессорный разъем для процессоров в исполнении м 4 будет совместим и с процессорами в исполнении AM5. Поклонников компании радует, что AMD заботится даже о таких немаловажных нюансах, в отличие от Intel. Одноместный летательный аппарат, представленный компанией ZEVA, совсем скоро покорит мир. Корпус аппарата, исполненный в форме диска, изготовлен из углепластика, а вес устройства составляет всего 317 кг. В движении летательный аппарат приводит 4 пары электрических двигателей. Евтул способен летать в горизонтальном и вертикальном положении на расстоянии 80 км при максимальной скорости до 257 км в час. Верхние пропеллеры оптимизированы для вертикальных взлета и посадки, а также для зависания в воздухе, а нижние рассчитаны для горизонтального полета. В первую очередь разработка ориентирована на военных и службы спасения. Управлять воздушным судном можно будет как в ручном режиме, так и в полностью автоматической. Весной этого года компания начнет принимать предварительные заказы на модели ZERO с депозитом в 5 долларов. А цена одной машины не превысит 250 тысяч. Новые SSD на рынке накопителей. Компания Silicon Power анонсировала твердотелые накопители X-Power XS70. Данная линейка предназначена для использования в игровых компьютерах. Устройства выполнены форм-фактори M2. Для обмена данными применяется интерфейс PCI 4.0X4. Скорость последовательного чтения информации достигает 7300 МБ, а скорость записи 6800 МБ. В, в семейство вошли три модели вместимостью 1, 2 и 4 терабайта. Также предусмотрен радиатор охлаждения, выполненный из алюминиевого сплава. Весит данная разработка около 33 грамм, а также имеет небольшие габариты в сравнении с аналогами на рынке. X-Power XS70 совместим с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows. Информации об ориентировочной цене новинок на данный момент, к сожалению, нет. Система отслеживания собачьих каках во дворе дома. Владелец собаки собрал систему отслеживания фекалей. Для упрощения рутинных домашних задач энтузиаст разработал систему на базе алгоритмов машинного зрения. Система распознает характерную позу животного во время природного процесса и отмечает место на снимке. Автору разработка помогает экономить время на уборке газона и сразу видеть те места, которые надо очистить. В качестве глаз системы разработчик использовал обычную камеру видеонаблюдения, установленную на участке. Разрешение камеры не позволило бы с точностью определять фекалии и отличать их от мусора. К тому же, создатель живет в снежном регионе, и зимой система вовсе бы не работала. Калеб Олсон использовал библиотеку Deep Cat, помогающую определить силуэты животных, и обучил систему определять характерные позы собаки во время облегчения. Каждый раз, когда пес занимает удобную позу, система понимает это и отмечает место на снимке двора, Красным кругом. Доступ к снимку можно получить со своего смартфона. Компания Huawei представила умный школьный ранец с обстроенным дисплеем. Также в рюкзак встроен GPS-трекер, с помощью которого родители могут отслеживать местоположение своего ребенка. Ранец работает на базе Harmony OS Connection. Управлять функциями рюкзака можно с помощью мобильного приложения Smart Life. В самом приложении можно установить несколько зон безопасности для ранца. Родители могут получать оповещение в те моменты, когда ребенок входит в установленную зону или покидает ее. К примеру, как только ребенок придет в школу, родитель сразу же узнает об этом. Кроме зон безопасности, родитель всегда может узнать точное местоположение ребенка с помощью мобильного приложения «Ранец». Каждые две минуты отправляет данные о своем местонахождении. Помимо этого, рюкзак запоминает все проделанные маршруты и сохраняет их в своей памяти. Всего ранец может запомнить до трех месяцев перемещений. В замок ранца встроен полтора-дюймовый ЖК дисплей с защитой от пыли и воды. На экран можно вывести расписание занятий, тематические часы и другую полезную информацию для ребенка. Рюкзак имеет эргономичное строение и конструкцию, уменьшающую нагрузку на спину. А размеры ранца подобраны таким образом, чтобы не стягивать талию ребенка. Вот и наша станция. Пора на выход. Всем спасибо и до встречи в девятом выпуске IT News.